Доверяйте заботу о своих вещах только лучшим. Присоединяйтесь к Фаберлик и получите в подарок набор косметики для дома Faberlic Home из трех инновационных средств для ухода за одеждой. Универсальный стиральный порошок, разработанный Фаберлик совместно с немецкой компанией, справится с пятнами с профессиональной точностью и вернет первоначальную чистоту светлым тканям. Он не содержит фосфатов и абсолютно безопасен для здоровья. А еще он концентрированный. 800 грамм порошка «Фоберлик» – это 3 килограмма обычного порошка из супермаркета, только без аллергии, без белых разводов на тканях и без резкого запаха. Новый кислородный пятновыводитель удалит любые, даже застаревшие пятна. А еще его можно использовать для чистки ковров, обивки мебели, а также для очищения кухонных поверхностей и посуды от пятен и следов чая и кофеина. Ультракондиционер для белья 2 в 1 орхидеи Кашемир незаменимое дополнение при каждой стирке. Его высококонцентрированная формула обеспечивает непревзойденную мягкость и длительную свежесть белья. Как получить набор в подарок? Выполняйте простые условия.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 26 евро 99 центов для жителей Европы, 44,99 монат для Азербайджана или 224,99 самани для Таджикистана. И третье условие. С 18 мая по 7 июня получите вместе с очередным заказом по новому каталогу набор косметики для дома в подарок. Но и это еще не все. Если сделаете свой первый заказ в течение 24 часов после регистрации, то вас будет ждать еще один приятный сюрприз –